это и обязательно этого человека ставит в самый конец очереди почему это будет являться для него обучением возможно один раз не заметит второй раз не заметит и третий а потом будет ставить в самый конец очереди в данном случае я говорю о неком э, законе таком который ну, работает без бога или работает через бога или работает каким-то образом как закон на земле то есть если человек многократно использует э, идеи э, наглости то рано или поздно у него перестает получаться что-то я вам могу сказать вы нагло влезли в нагло завели в наглое там что-то сделали знайте это в дальнейшем повлияет на что-то крупное то есть вы бы могли быть в чем-то успевающими в чем-то преуспевать ваш мир мы мог бы быть другим вы бы могли быть успешными но вот такая безумная и совершенно никому не нужная наглость она приводит к невезениям и потом появляются такие люди которые говорят